Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Смотрим сегодня бой на тяжелом чехословацком танке 10 уровня ВЗ-55 Карта Руинберг, игрок Winner in Life Если это дословно перевести, получается победитель в жизни Ну, не только в жизни, но и победитель в танках Здесь иногда очень жесткая конкуренция за позиции вот на этом месте и он особенно он, на том балкончике, куда заехал Кранваген, там очень комфортно вести перестрелку. ВЗ кстати мог на балкончик первым приехать, по-моему, опередил бы Кранвагена, ну теперь придется там как-то делиться, наверное. Второй выстрел разрядил барабан неудачно, ни одного пробития и уходит ВЗ на долгую перезарядку. А счет уже становится 1-1. Там прошла минута 10 секунд буквально. Пош занял здесь позицию, там, да, надо выцеливать у него уязвимые места. Но, наконец, третьей попытки получается, четвертый снаряд опять не пробивает. Бывает вот так весь бой увезешь вот ведешь точнее, такую позиционную перестрелку И просто не получается попадать в эти там лючки всякие Сидишь, блин, да, с нулем. Ну, за еще нет-нет там, да Вот, сейчас прям два снаряда сразу весь барабан с уроном получается разрядить Ну, Фош там неудачно прям так довел, довернул и получил бортину Не очень приятно, когда, когда броня с бортов отсутствует там даже под острыми углами получаешь пробитие. Счет 2-3. Идет третья минута. Сравняли, сравняли счет. Так, вроде по фрагам более-менее равномерно, но зеленая команда больше прочности потеряла. Но пока что разница небольшая. Там вражеский кранвага. Ну, что с ним сделаешь? Башню эту пробить просто нереально. А счет уже 4-6. На левом фланге все плохо. Первый противник в ангаре. А счет уже 5-8. И по прочности видно, что команда уже почти в два раза уступает. Кстати, не видно, что-то ни, ни один чемодан еще не прилетел. Ну, здесь не очень комфортно вот в городских условиях играть на арте, конечно. Зря, зря. Кранваган так пошел в атаку и остается одна единичка прочности. Нет, кто-то из союзников все-таки добирает. Вот как надо так, чтобы звезды сошлись, чтобы выжить с одной единичкой прочности. Счет становится 7-8 в городе. Здесь танков противника уже не осталось. Жалко, барабан на перезарядке. А вот как раз перезарядился. ВЗ решает пойти вперед. Разрядиться по бабахе. Сразу минус половина прочности почти. Счет 7-9. И кстати, уже команды почти сравнялись опять. Ой, сейчас, мне кажется, кранвагон там получит. Жесткую плюху. Из-под носа буквально здесь 263-й уводит фраку в ВЗ-55-го. Счет почти сравнялся. 8-9. Ну, по прочности там разница небольшая. То есть противники взяли левый фланг. На зеленый взяли правый фланг. 263-й союзный проехал через базу. что ты туда поехал? Взял бы уж стал на захват, чтобы противника раздражать понемногу. Не удается здесь попасть. Это зарешает. Перезарядить барабан. Ну да, пока есть время, лучше иметь оба снаряда. С заряженными. Чем с одним кататься. Здесь автомобили. Выцелить вафлю. Тут уже второй снаряд, наверное, просто отправил, чтобы не уходить просто так на КД хотя бы попытать удачу. Мало ли вдруг удастся нанести какой-то урон. Конечно, очень расточительно так используют специальные снаряды, которые стоят просто неимоверных денег. Кажется, Чарфутур уже давно оттуда уехал. ВЗ пытается там кого-то подкараулить. Жалко, барабана не хватит, чтобы сразу его в ангар отправить. 301 единица прочности. Ну Кранваген с барабаном, ну давай, должен добрать. Неужели уже все три разрядил? Ну, не, не нанеся никакого урона картонному танку. Там же, по-моему, от арты ему плюха прилетела. Да, то, тоже вот такое совпадение. Две единички прочности осталось. Все-таки он добирает. Чарфу тут. Здесь не получается попасть по Шкоде. катался-катался Объект 263 по всей карте. По-моему, здесь выше снаряд очень сильно ушел, не удалось попасть. Счет 9-13, уже остаются вдвоем против шестерых противников. Ну, вражеских танков прочности уже немного. Там, дай бог половина у каждого. Ну, не считай арты, но арта, она так и так для ВЗ на, на один выстрел. Ах, не получается попасть по вафле. Есть второй снаряд, 500 единиц урона. Ну, почти барабан перезарядился, успеет. Да, еще и на гуслю прям отлично. Минус еще один противник. Уже второго наконец-то уничтожает. ВЗ-55. Еще 10-13. Тяжело там приходится союзные бабахи. Ах, тут как. Выехал. Сразу два противника здесь. Еще минус один. Там тем временем бабаху уже уничтожили. И сразу второй же снаряд. Еще одного противника. Уже четвертого. Да, здесь надо быть осторожным в перестрелке с Е50. Не забывать, что еще присутствуют две арты в бою. Которые еще могут сказать свое веское и неприятное слово. Коду прям удается нанести урон Е-50 надеялся, наверное, на то, что УВЗ не барабан Ну или Мало ли, уйдет на КД То есть был с одним снарядом В барабане, я хотел сказать, да Ну, попытать удачу, а какие еще шансы там были У Е-50 Получается, что никаких Ну что ж, дело за малым Найти и уничтожить Две артиллерии Благо карта небольшая И танк не самый медленный Вон где, да, вообще уже переехал. Арта сразу с вертухана практически ВЗ разворачивается Да не практически, а так и есть Ну и понятно теперь, где искать Второго засевшего в кустах артовода Ну хотя не факт Если человек играет на арте Что он артовод В моем понимании артовод это тот который В основном играет только на арте А так нет нет Если человек делает к примеру обычный ЛБЗ То хочешь не хочешь Приходится арту выкачивать Причем порой не одну